Допустим, вы посмотрели мои первые 4 ролика о пользе бадминтона, ссылки по подсказке и наконец-то приняли решение пойти и попробовать себя бадминтоне. И тут возникает вопрос, а что, а куда, а где, а как? Вы на канале про бадминтон и этот ролик будет своего рода гайдом. С чего начать, что брать, что покупать, с кем связываться и что делать, как только вы придете на свою первую тренировку по бадминтону. Первое, что необходимо выяснить, а есть ли любительская секция по бадминтону в вашем городе? Не спешите обращаться к Яндексу или Гуглу, они, конечно, могут помочь, но не факт. Не так давно были созданы сайты, где добрые люди собрали информацию о бадминтонных секциях по всей России с контактами тренеров и организаторов. Первый сайт badmintonica.ru, где помимо баз вы найдете полезные статьи о бадминтоне и много новостей из мира бадминтона. Второй сайт в badminton.ru, примерно то же самое, но акцент сделан на город Санкт-Петербург. Ну, третий вариант. Напишите комментарий под видео, из какого города, и я поделюсь своим контактом организаторов секции, если таковая, конечно же, есть в вашем городе. Дальше вы нашли контакт, номер телефона, может быть ссылку на сайт с расписанием. И лучше всего заранее созвониться и уточнить, проходит ли в данный момент тренировки, заодно пояснить, что вы новенький и только хотите начать заниматься бадмитоном. В большинстве своем вас пригласят попробовать и будут очень рады потенциально новым людям. Но могут и отказать, если... Уровень игры в бадминтон конкретной секции достаточно высокий, и новеньким там делать нечего. Как правило, это может быть в больших городах и единичные случаи. Либо возможности зала не позволяют принимать новых игроков. Вы договорились, допустим, завтра у вас первая тренировка. И вы логично размышляете, что вам срочно надо раздобыть ракетки, валаны, кроссовки для зала, тренировочные штаны и футболку. Опять же не спешите, и уж точно не бегите в первый попавшийся спортивный магазин за ракеткой и валанами. В большинстве случаев те ракетки и валаны, что продаются в магазинах наподобие Спортмастер и Decathlon, подходят для игры бадминтон с большой натяжкой. Может быть, только если в вашем городе есть формат магазина Спортмастер Pro, то в нем можно взять что-то приличное. Лучшим решением будет узнать, сможет ли организатор секции предоставить вам на первое время ракетки и валаны. И в большинстве случаев сможет, либо так, либо в аренду. И те ракетки и валаны будут в разы лучше, чем те, что продаются в спортивных магазинах. Что касается экипировки. Предпочтительно синтетическая майка, но подойдет и ХБ. Вместо штанов лучше шорты, но главный акцент все же делать на обуви. Бадминтон не столь травмоопасный вид спорта, как другие. На большую роль в защите от травмы играет специальная обувь для бадминтона. На первую тренировку не стоит сильно заморачиваться и искать специальную обувь. Подойдут и обычные кроссовки, главное, чтобы они были со светлой подошвой и не оставляли следов в зале. Но после первой тренировки вам самим станет понятно необходима специальная обувь для бадминтона. Также не забудьте взять с собой на тренировку полотенце для вытирания пота и бутылку воды. Дальше вы приехали на тренировку, зашли в зал, увидели, что остальные друг с другом уже давно знакомы и распределились по парам, а вы смотрите и не понимаете, что он дальше делать. По-хорошему, организатор секции должен вас встретить, кратко поинструктировать, показать границы корта и объяснить, что очень опасно находиться на корте во время игр других участников в тренировке, а также рассказать, как правильно держать ракетку и подсказать, что подача под бадминтоне делается только снизу. Но если такого нет, либо он сам занят в играх, то вот вам мой совет. Найдите тот корт, на котором играют желтым пластиковым валаном. Как правило, продвинутый любитель играет перерывными валанами, а начальный уровень пластиковыми. Подойдите к корту и во время перерыва в розыгрыше попросите кого-нибудь из участников поиграть с вами в следующей игре. Либо посмотрите, может быть в зале тоже кто-то находится без пары, я думаю, он с удовольствием с вами поиграет. Хочу сразу отметить некоторые аспекты, чтобы вы поняли. Люди приходят в бадминтон, чтобы получать удовольствие. Они приходят ради азарта, ради побед, ради физической активности. Поверьте, мало кому захочется выступать в роли учителя, а затем проигрывать вместе с вами игры. Но поверьте, каждый из них был на вашем месте. Никто не родился с навыком игры в бадминтон. Все, кого там увидите, они тоже когда-то искали с кем играть. Их учили, и в итоге они достигли того уровня, когда могут играть и выигрывать. Да, никто не обязан с вами нянчиться. Но кто-то обязательно на себя возьмет эту роль из чувства солидарности. И поверьте, это нормально. Да, может быть первое время вы будете чувствовать себя глупо и неуверенно, и вас... Без особой охоты будут поднатаскивать, но с каждой тренировкой вы будете все ловче и сильнее и со временем без проблем в коллектив, главное не отступать и не сдаваться. Дела обстоят куда проще, если в вашем городе есть клуб бадминтона. Как правило это в больших городах, где клуб это коммерческая организация, в которой работают тренеры. Они проводят обучающие тренировки, все вам показывают и рассказывают. Там прекрасно понимают, что вы еще ничего не умеете. И, скорее всего, есть отдельная группа для таких же начинающих, где опытный тренер с нуля обучает азам бадминтона и поэтапно, а главное правильно, учит вас техники и тактики игры бадминтон. Допустим, после первой тренировки с вами случилось самое переломное событие в вашей жизни. Вам понравился бадминтон, и вы теперь считаете часы до следующего похода в спортивный зал. Стало понятно, что нужна хорошая ракетка, хорошая обувь и хорошие валаны. Ведь после первой тренировки вы убедились, что играть тем, что продают в обычных спортивных магазинах, невозможно. Действительно, ведь сборная России по футболу не покупает мячики в спортмастере. Для этого есть специализированные магазины. Так вот, для бадминтонистов тоже есть свои специализированные магазины. И ссылку на один из них я оставлю в описании. А посмотрев цены на экипировку и инвентарь, вам может показаться, что все это стоит слишком дорого. И поэтому хитрый русский человек идет искать товар куда? Правильно, на Алиэкспресс. К сожалению, потом наступает чувство собственной глупости, когда вы получите эти товары. Ведь вы поймете, что заплатили за подделку. Поверьте, многие через это прошли. Кто-то не захочет признаваться, что совершал подобные покупки. Ведь рассуждали все точно так же. Что же все-таки делать? Как правило, у клубов есть свой магазин. А у организаторов секции есть договорен с другими магазинами, которые поставляют ему качественный товар по более низкой цене. И через него можно покупать качественные товары, не боясь, что вас обманут и продадут подделку. Также вся бадминтонная страна. Поверьте, я знаю, о чем говорю. И все участники секции оттовариваются либо у организатора, либо сами заказывают в интернет-магазинах. Найти эти магазины можно опять же на тех двух сайтах, которые я указывал в начале этого видеоролика. Второй совет от меня, если вы осознали, что пришли бадминтон надолго, первое, что вам необходимо купить это кроссовки. Не обязательно покупать дорогие кроссовки, возьмите самые бюджетные, вам они тоже подойдут и на начальном этапе перекроют все ваши потребности. Я и сам тренируюсь таких, меня они полностью устраивают, ведь все равно через год-полтора их менять, потому что кроссовки в бадминтоне это все-таки расходный материал. И третий совет, не берите топовую ракетку и не берите ракетку начального уровня. Возьмите ракетку среднего уровня, до 4-5 тысяч рублей. Объясню почему. Вы совсем не скоро поймете, для чего вам нужна ракетка топа уровня, для этого должно пройти несколько лет, но вы относительно скоро поймете разницу между ракетками начального и среднего уровня. И получается так, что экономя в начале и покупая ракетку для начинающих, вы все равно в итоге купите ракетку среднего уровня. Я бы посоветовал переплатить и изначально взять нужную ракетку. А какие ракетки выбрать из среднего ценового сегмента смотрите в следующих видеороликах. Если этот видеоролик был для вас интересным, ставьте лайк. Не хотите пропускать следующее видео, жмите колокольчик. И напишите в комментариях, какая была ваша первая тренировка по бадминтону. Хотя нет, давайте все-таки сделаем так. А чтобы вас как-то замотивировать, мы устроим розыгрыш. Условия очень простые. Вы в комментариях под этим видеороликом на YouTube пишите о том, как вы попали на бадминтон и ваши впечатления от первой тренировки. И тот комментарий, который наберет больше количество лайков, тот получит от меня приз. Хотя нет, давайте сделаем так. Два победителя, через истории наберут максимальное количество лайков. И каждый из них получит от меня вот такие вот крутые носочки. Итак, еще раз. Лайк, подписка и ваша история в комментариях.